Мы с вами находимся на чемпионате Украины по панкратиону и грэпплингу. Это юбилейный 15-й чемпионат Украины. Харьков принимает такое мероприятие во второй раз. На данном чемпионате идет отбор в национальную сборную страны по панкратиону и по грэпплингу. Уже в феврале месяце ребята будут принимать участие на чемпионате Европы. В Риме и в дальнейшем будут отбираться на чемпионатах мира по панкратенному греплингу на всемирные игры Единоборств, которые состоятся в 2021 году в городе Нур-Султан в Казахстане. Очень приятно, что в прекрасном городе Харьков проходит такой чемпионат. Это один из лучших чемпионатов, которые могут быть в году. Это чемпионат Украины с Панкратиона, чемпионат Украины с грэплинга. И здесь сегодня лучшие спортсмены, заслуженные мастера, мастера спорта международного класса, мастера спорта. Приятно, что Харьков принимает в отличнейшем палате спорта «Локомотив». Сегодня мы надеемся увидеть яркие красочные поединки. Ну и дай бог, чтобы все было без страха. Это будет большим примером молодежи, когда взрослые чемпионы показывают совершенную технику и красоту поединка.